Истоки нашего демократического режима, 89 девятая часть, страница 26. Первое, что сделала Фрида Шпрингер, получив контроль над четвертой частью акций корпорации покойного мужа, это постаралась выкупить крупный пакет акций, принадлежащий медиамагнату Хуберту Борде, представителю мафии ЦРУ. Почему этот ЦРУшник вообще согласился продать свои акции? Очень просто ему. В 1988 году предложили за них вдвое больше, чем он сам заплатил покойному Шпрингеру пять лет назад. Свыше полмиллиарда марок. Так что Бурда не устоял перед искушением заработать по-быстрому целую кучу денег. И потом... Мафия ЦРУ ведь все равно и тогда все еще удерживала за собой больше половины акций концерна Аксель Шпрингер. Пока в 2002 году вдруг неожиданно не обанкротился медиамагнат Лео Кирх, другой совладелец концерна из мафии ЦРУ. Только тогда Фрида Шпрингер смогла сосредоточить у себя больше половины акций корпорации и захватила, захватила власть над ней в свои руки. Хотя и не полностью, поскольку в наблюдательном совете компании все еще заседают некоторые представители мафии ЦРУ. Теперь относительно руководящего состава акции компании Аксель Шпрингер 7 Ц Мы обнаружили, что среди прошлых и нынешних руководителей шесть представителей мафии ЦРУ, которые также занимали руководящие посты в компании Прозибен Сад, один, Луфтерганц, Ланц, Хельмет Фридм, Фридман, Патрик Хелли, Брайан Пауэр, Рид Эльсервейр, Карл Лимбург, Хетлер Паккард, Карен Статфорд, Авая, Кристоф Шмидт, Вольф. А представителей семейного клана КГБ там оказалось 10. Они связаны с компанией Альянс, Джузеппе Каммюллер, Бертельсман, Стефен Науман, Кюхен Нагель, Александр Шмидт Лосберг, Касперский Лаб, Джон Бернштайн, Тисен Круп, Герхард Кроме, Deutsche Bank, Майкл Отто. То есть перевес семейного клана КГБ над ЦРУшниками в руководстве концерна Аксель Шпрингер все же просматривается но не очень большой. К этому следует добавить, что в 2002 году председателем наблюдательного совета концерна стал представитель семейного клана КГБ Джузеппе Вита. Кроме того, Фрида Шпрингер входит в наблюдательный совет компании Альба, которая занимается переработкой промышленных отходов. В руководстве этой немецкой компании три представителя семейного клана кгб связанных с компанией и кбдойче индустрии банк аг-15 Ц, маркус гуттольф гудхоф эрик швайцер и концерна Альселор миттал Лоранд джанк но если связи фриды шпрингер в мире бизнеса все же несколько противоречивы, то по части ее политических связей уже имеется полная ясность. Эта дама безусловно принадлежит к одной мафиозной группировке со своей лучшей подругой Ангелой Меркель, то есть к семейному клану КГБ. На тему об их крепкой дружбе имеется масса сообщений в сети, и об этом говорится даже в немецкой Википедии. Ссылка. Вот для примера такое сообщение о Фриди Шпрингер за 1 августа 2013 года. Вдова дружна с Ангелой Меркель. Так что кан канцлерин обеспечена подде поддержкой шпрингеровской прессы и избирательной кампании. Это важно. Как известно, политика не устраивающего концерн могут преследовать крупные неприятности о чем убедительно говорит судьба бывшего бундеспрезидента Кристиана Вульфа, вынужденного уйти в отставку в итоге шквальной полит... критики, развязанной поначалу газетами Шпрингера. Ссылка. Мы напомним, что бывший президент ФРГ Кристиан Вульф принадлежит к мафии ЦРУ, причем Вульфа отправили в отставку. С президентского поста в феврале 2012 года даже не за сомнительную историю с полученным им кредитом на приобретение дома а в основном за то, что он пытался помешать журналистам из шпрингеровской газеты Билд раздувать этот финансовый скандал Суть была в том, что Скандал вокруг президента ФРГ начался в середине 2011 года после публикации статьи в газете «Билд» о сомнительном кредите. Вероятно, этот скандал так и остался бы неприятным эпизодом в биографии президента, если бы он не попытался помешать выходу статьи про его кредит. Президент сначала позвонил главному редактору «Билд» Каю Дикману. Не застав его, он почему-то решил оставить ему сообщение с угрозами на автоответчик. Но ну и на этом Вульф не остановился и стал звонить шефу издательства «Шпрингер», которому принадлежит издание Матиусу Дёпфнеру. Получив от него отказ, политель обратился к э, крупнейшему акционеру издательского дома «Фриди Шпрингер», но и там ничего не добился. Ссылка. Еще есть сообщение за 10 сентября 2014 года о том, что попечительский совет личного благотворительного фото фонда Шпри... Фриды Шпрингер, который был основан ею в 2011 году, входит Иохим Зауэр, муж канцлера Ангелы Меркель. Ссылка. Кстати сказать, статья на эту тему проиллюстрирована фотографией, где Фрида Шпрингер нежно обнимается с Ангелой Меркель и собирается ее расцеловать. А под этим снимком стоит такая фраза, которая вряд ли нуждается в переводе «Ein Symbiose von Presse und Politik». Правда, когда в мае 2012 года Фрида Шпрингер торжественно отмечала сто лет со дня рождения ее покойного мужа Акселя Шпрингера, то канцлер Ангела Меркель все же не почтила своим присутствием этот большой праздник для всех правых политиков Германии. Видимо, фрау-канцлерина решила, что в СМИ и так уж слишком много говорят о ее тесной связи с Фридой Шпрингер. Тем со... Так что самым почетным гостем у шпрингеровцев был тогда президент Ферге Йохим Гаук. Мы ради интереса заглянули в полный список гостей праздника на собственном сайте компании, и посмотрели, сколько же там было видных немецких политиков и числа тех, к чью клановую принадлежность мы уже ранее вычислили. Оказалось, что 13 из них принадлежат к семейному клану КГБ. Курт Бейденкопф, Райнер Брюдерле, Томас Д. Майцере, Йохим Гаук, Хайнц-Дитрих Генчер, Райнер Хаселов, Дирк Нибель, Рональд Пофалия, Филипп Ростер, Олаф Шольц, Урсула Вондерлеен, Рихард Вейдзахер, Клаус Воверейт. А из мафии ЦРУ там был только один министр финансов Вольфганг Шёбле. Правда, в числе видных бизнесменов присутствовал на празднике еще один ЦРУшник медиамагнат Хуберт Бурда. Но зато. Был и целый ряд глав немецких компаний, принадлежащих к семейному клану КГБ, руководителей компании ThyssenKrupp, Реве, Сименс, Volkswagen. Ссылка. Здесь стоит еще упомянуть, что после объединения Германии в руководство концерна Аксель Шпрингер попали несколько бывших журналистов из ГДР, которых позднее разоблачили как тайных агентов штази в этом отношении особенно показательная история с клаусом дитером киммелем клаус дитер киммель этот киммель с 1992 года занимал пост заместителя главного редактора крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild, а в ноябре 1999 года он был официально разоблачен как тайный агент штази по кличке Лиса, завербованный Штази в 1974 году. В чекистских архивах сохранились и некоторые его доносы, и 20 квитанций за полученное им вознаграждение от госбезопасности. Кстати сказать, Киммелю платили не только восточными марками, но он также получал и небольшие суммы в твердой валюте, то есть в западных марках. Видимо, это был действительно очень ценный агент. Ссылка. Сразу же после подобных сообщений в ЦРУшном журнале «Фокус» и в прочих немецких изданиях Клаус Киммель уволился из шпрингеровского концерна по собственному желанию. Ну, это еще куда бы ни шло, руководство его медиакомпании тогда могло еще сослаться на то, что, дескать, мы ничего не знали о прошлом этого деятеля, Хотя в неофициальном порядке Кимеля начали разоблачать еще раньше. Но в марте 2001 года этот этого стукача вдруг опять вернули в газету Bild, при том его на прежнюю руководящую работу. Это не осталось незамеченным немецкой общественностью, и в прессе уже тогда появились отдельные протесты по этому поводу. почему-то особенный большой шквал разоблачительных статей в адрес Кимеля обрушился немного позднее, в ноябре 2001 года. К примеру, было сообщение за 14 октября 2001 года. Ссылка. Между прочим, тогда был хороший повод для обострения обстановки в международной мафии и спецслужб, поскольку 7 октября 2001 года, вскоре после сентябрьских терактов в США, началась американская оккупация Афганистана. Наш мир очень тесен, и в нем все взаимосвязано. Короче говоря, Киммелю уже 15 октября 2001 года опять пришлось уволиться из своей газеты. Но позднее были сообщения, что этому стукачу не дали совсем уж пропасть, и пристроили его на работу в крупную консультационную фирму ВМП Евроком уже неоднократно говорили об этой компании, а она принадлежит к семейному клану КГБ. В этой темной истории с перехватом семейным кланом КГБ тайного контроля под руководством компании Аксель Шпрингер, многое нам до сих пор непонятно, и эта великая битва еще явно не закончена. Но мы и так слишком уж много времени уделили Фриде Шпрингер, так что лучше пока на этом остановимся. И перейдем к следующему. Personажу. 31 в списке. Вобин Алоэс. 3 миллиарда долларов. США. 2013 год. Немецкий инженер Алоис Вобин в 1984 году основал компанию Эйнерком, которая производит турбины для ветряных электростанций. Он начал это производство с тремя сотрудниками и в первую ветряную турбину собрал в своем кораже а сейчас в его компании работает 13 тысяч человек в 22 странах мира. Компания «Энеркон» по своему руководящему составу не поддается вычислению. Тем не менее, связи миллиардера Воббена в мире бизнеса четко указывают на его принадлежность к семейному клану КГБ. Один Алойс Воббен до 2010 года входил Наблюдательный советы комитет соответников компании Older Burgesslandesbank. Этот банк с 1986 до 2008 года принадлежал чекистскому Дреснербанку, у которого был пакет из 64% акций банка. В декабре 2008 года этот пакет акций приобрела страховая компания «Альянс». Ссылка. Так что нет никакого смысла разбирать руководящий состав компании «Ольдер Ландесбанк», поскольку этот банк с давних пор принадлежит элитным компаниям семейного клана КГБ. Кроме того, Вобен также входит в комитет советников Дойчи Банка» еще одной элитной компании еще такой интересный эпизод из жизни Алоиса Вобина нам попался в сети. В 1994 году «Энеркон» решил пробиться на американский рынок. Фирма вела переговоры с двумя заинтересованными американскими предприятиями, которые собирались оснастить свои ветровые электростанции в Техасе, новые машинами «Энеркона» Е-40 мощностью в 500 киловатт, Но вместо миллионных заказов руководство Инеркона в начале 1995 года получило два неприятных письма. Одно из окружного суда Калифорнийского города Сан-Хосе, другое из администрации Министерства торговли США в Вашингтоне. В обоих письмах предприятие из Восточной Фризии обвинялась в нарушении патентного законодательства. За процессом стоял конкурент, американская фирма «Кенетех Вайнд Power Inc. из Ливермора, штат Калифорния, которая хотела избавиться от нежелательного соперника. Руководителя «Неркона» Лоиса Вобина вызвали в Америку и через две недели подряд допрашивали в Вашингтоне. Вскоре выяснилось, что АНБ уже давно подслушивала «Энеркон». Перехватывались телефонные конференции руководства фирмы, вскрывались коды системы безопасности, были получены секретные данные о результатах исследований. Все это передавалось Кеннетеку. ссылка. То есть Вобин и его компания «Энеркон» стали жертвой промышленного шпионажа со стороны американских спецслужб уже в первой половине 90-х годов, когда вообще-то между единым проамериканским э, про кланом КГБ и мафией ЦРУ, который принадлежит руководству технической разведки АНБ, еще были вполне дружеские отношения. Кстати сказать, теперь точно известно, что одной только технической разведкой Американцы тогда не ограничились, а вели шпионаж за немецкой компанией «Энеркон», даже с помощью завербованных тайных агентов. Есть даже признание на суде одной такой агентки, Рут Хефернан, Хеффер, которая в марте 1994 года с двумя подельниками тайно взобралась на электронную электростанцию, построенную в Обином чтобы сфотографировать ее внутреннее устройство. Ссылка. Сами американцы не отрицают, что они шпионили в 1994 году за компанией Enercon. Они только утверждают, что их патент был получен гораздо раньше, еще в 1991 году. А с помощью своего шпионажа они лишь пытались уличить немцев в воровстве их собственных изобретений. И в результате американский суд запретил компании Неркон до 2010 года экспортировать свою продукцию на территорию США, чем нанес ей очень большой финансовый ущерб. Для нас в данном случае не так уж важно, кто здесь стоит, у кого украл технические изобретения по части ветряной энергетики. Хотя, скорее всего, это все же сделали мощные спецслужбы США. Но сам факт враждебных отношений между немецким миллиардером Алоизом Вобином и мафией ЦРУ уже не вызывает никаких сомнений. Вобин даже как-то поклялся, что он больше никогда в жизни не посетит Америку. 32. Ригель-Ханс. 2,9 миллиарда долларов США. 2013 год. Владелец компании «Харибо», которая занимается производством кондитерских изделий. Этот свой бизнес, Ханс Ригген, унаследовал от отца, который после войны в 1946 году он вернулся к себе домой в Бон из американского плена. У него поначалу была мелкая кондитерская фабрика, где работало лишь 30 рабочих. Но всего, через, но всего лишь через пять лет в компании «Харибо» было уже затруднено тысяча человек. Ханс Ригель умер в октябре 2013 года в возрасте 90 лет. К тому времени ему принадлежали 15 кондитерских фабрик в 11 странах с шестью тысячами работающих. А продукция компании продавалась продавалась примерно в 100 странах мира. И весь этот бизнес после смерти Ригеля достался его племянникам, поскольку с женой он давно развелся, а детей у него не было. По своему руководящему составу компании Харибо совершенно не пробивается, а руководящих постов за пределами собственной фирмы Ханса Ригеля никогда не было. Ригель даже никаких кредитов в банках не брал с 1950 года, и расширение его бизнеса проходило исключительно за, со, за счет собственных средств компании. Политика этой, милейший человек, тоже никогда не интересовался, и у других интересов жизни, кроме производства своих замечательных мармеладных мишек, у него вообще вроде бы никогда не было. Спрашивается, как же прикажете вычислять клановую принадлежность миллиардеров-трудоголиков такого типа, нам пришлось чуть ли не всю немецкую сеть перетряхнуть, пока мы не отыскали несколько довольных мелких зацепок на этот счет. Оказалось, что Ханс Ригель, скорее всего, принадлежит к семейному клану КГБ. Один. Уже где-то в 2005 году Ханс Ригель почувствовал себя очень неуютно в Бонни, и с этого времени он начал подыскивать новое место для штаб-квартиры своей компании, а ведь городские власти всегда относились к нему как к родному и даже переименовали в его честь ту улицу, на которой всегда была размещена его компания, Ханс Ригельстрассе. Но Ригеля достали высокие налоги на его бизнес, которые брали с него в северной Рейнвестфалии, в земле северной Рейнвестфалия, столицей которой является город Бонн. Хотя сам он всегда объяснял свое стремление покинуть Бонд тем, что, дескать, ему стало жалко жителей из центра города, поскольку ночью их беспокоил шум грузовиков его компании. Да и в Бонне было мало, маловато места для расширения производства. Эти поиски нового пристанища и переговоры с властями соседнего рейн Ланда, Пфальца – Сильно затянулись, и сам переезд штаб-квартиры компании состоялся уже после смерти Ханса Ригеля в 2014 году. По сообщению за 3 июля 2014 года премьер-министр Рейнланд Пфальца Малу Дрейер выразилась тогда в том духе, что мол, э, мы можем гордиться тем, что компания Харибо перенесла свою штаб-квартиру к нам. А также будет строить у нас свой новый завод. И от этого также будет большая польза для местного бюджета. Ссылка. Мы напомним, что социал-демократ Камалу Дрейер принадлежит к семейному клану КГБ. Два. Еще такой момент. Стало, судя по всему, у покойного Ханса Ригеля явно были довольно дружеского отношения, дружеские отношения с миллиардером Максилей. Акселем обер -Велландом. а ведь тут тот владеет компанией «Аугуст Шторг», которая тоже производит сладости. Стало быть, он является прямым конкурентом Ригеля. Тем не менее, по признанию самого Ригеля, он целых два года вел переговоры с Акселем обер относительно объединения их компаний. Интервью Ханса Ригеля за сентябрь 2006 года. Ссылка. Правда, в конечном счете они так и не договорились, и эта сделка не состоялась. Но вполне возможно, что этим бизнесменам просто не удалось получить согласие на такое слияние своих компаний от антимонопольного комитета. Ведь таким образом получился бы настоящий конфетный гигант, который стал контролировать значительную часть рынка сладостей в стране. К этому надо добавить, что у Ханса Ригеля наверняка были... Также хорошие отношения с Клаусом Убервелландом, прежним владельцем компании «Аугуст Нам попалось такое сообщение за 2001 год. Ригель в рекламных, в рекламных целях учредил тогда три премии по 7500 евро для исследовательских работ, полезных для кондитерской промышленности. И включил Клауса Убервелланда в состав своего жюри из нескольких человек для определения победителей. Ссылка. 20 тысяч евро – это, конечно, для Ригеля были пустяковые деньги. Но здесь важнее, что он представил своему конкуренту Убервелланду возможность бесплатно попиариться. А еще у Убервелланда появилась возможность за чужой счет познакомиться с перспективными изменениями и изобретениями по части изготовления сладостей. А также позыскивать толковых людей для своего бизнеса. Заметим также, что Ригель даже благотворительностью занимался с прямой пользой для своего конфетного дела. И мы на всякий случае напомним, что, обе, что миллиарды Обервиоланды относятся к семейному клану КГБ. Для противоположного. Можно указать, что ЦРУшный журнальчик «Фокус» последние годы частенько подкалывал конфетного короля Ригеля. То это издание сообщит, что на него подал в суд человек, который сам сломал два зуба, куснув мармеладку его изготовления, в которой казались какие-то посторонние смеси. А то и этот журнал как бы невзначай упомянет, что такой-то сорт конфет компании Харибу не подходит для детей, поскольку содержит слишком много аммиака. Ссылка. Допустим, что сенсационные сообщения по... с... про два сломанных зуба перепечатали у себя и многие другие немецкие газеты, но они все же писали об этом не в таком ехидном тоне, и параллельно в них печаталось также много позитива и о самом Хансеригеле, и о его кондитерской фабрике. Тогда как на сайте журнала «Фокус» даже проводили опрос, и после сообщений об этом судебном процессе относительно сломанных зубов просили читателей оценить компетентность предпринимателя Ригеля в баллах. Ведь если этим журналистам попробовать самим написать, что Ригель – никудышный бизнесмен, то можно было и на судебный иск с его стороны нарваться. А так никто не придерется. Объективный спрос. Тридцать три. Бехтольшайм Энди. Андреас Вон Бехтольштайм. две целых восемь десятых миллиарда долларов Сша. Американский бизнесмен компьютерщик немецкого происхождения роза, родом из Баварии. В 1975 году Андреас фон Бехтольсхайм, так его зовут на самом деле, получил стипендию от фонда Фулбрайта и поехал учиться в США в университет карнеги Мелона. По окончании учебы в 1977 году он стал работать в Стэнфордском университете в в 1982 году он решил заняться бизнесом и участвовал в основании американской компании Sun Microsystems, которая со временем выросла в крупнейшую корпорацию. Но самой удачной инвестицией со стороны Бехтольштайма были те 100 тысяч долларов, которые он выделил в 1996 году двум основателям сетевой компании Google, поскольку в 2010 году его финансовый вклад стоил уже 1,7 миллиарда долларов. И именно этот шаг Бехтольштайма сделал его миллиардером. Сегодня он, естественно, живет в так называемой силиконовой долине Калифорнии. А по недавнему признанию Инди Бехтольштайма, он уже участвовал в деятельности больше сотни электронных компаний, и некоторые из них он сам основал. Но нам нет никакой надобности разбираться со всем этим обширным хозяйством, поскольку нам вполне достаточно его участия в основании этих крупных американских корпораций Sun Microsystems и Google, чтобы, полностью быть, чтобы с полной уверенностью причислить Вектор Шайма к мафии ЦРУ. В этом смысле особенно показательна компания Google, замечательная Поскольку систему этой фирмы, мы сами в основном ею пользуемся. Тем не менее, тесная связь компании Google с американскими спецслужбами давно уже не секрет. И на эту тему в мировой сети имеется масса публикаций. Ссылка. Правда, самого Бехтольштайма вроде бы никто ЦРУшником не считает, но даже Википедия указывает, что Своими разработками компьютерной техники он занимался при активной поддержке Министерства обороны США в лице так называемой организации DARPA. Ссылка. Это военная организация, которая занимается электронной разведкой по всему миру. 34 Херц Гюнтер. 2,7 миллиарда долларов США 2013 год совладелец компании Чибо, брат Микаэля и Вольфганка Херца, мафия ЦРУ, 35, «Мюллер Тео», 2,7 миллиарда долларов США, 2013 год. В 1971 году Тео Мюллер стал у себя в Баварии руководить молочной фирмой, фирмой молочной фермой своего отца с четырьмя работниками а сейчас на мюллера работают в общей сложности 21 тысяча человек в ряде стран в основном теом мюллер занимается производством молочной продукции ему также принадлежат хлебопекарни сети сотен закусочных и так далее в 2003 году Мюллер из своей родной Баварии переехал жить в Швейцарию, поскольку в этой стране меньше налоги, а еще через несколько лет переоформил свой бизнес на Люксембург, где с налогообложением дело обстоит еще лучше. С вычислением клановой принадлежности этого немецкого миллиардера были некоторые проблемы. Вот все, что нам удалось раскопать по сети. Первое. По руководящему составу тех компаний, которые полностью принадлежат Мюллеру, его клановая принадлежность вычисляется очень слабо. Здесь нам удалось обнаружить всего одну серьезную зацепку. В марте 2008 года весь молочный бизнес Мюллера, то есть фирму Тео Мюллер Гамбург, возглавил Томас Хюбнер который прежде занимал руководящий пост торговой компании «Метро». Ссылка. То есть этот Хюбнер явно принадлежит к семейному клану КГБ. Но, к сожалению, Хюбнер не сошелся характером со своим хозяином и уже через два месяца уволился. У Мюллера вообще большая текучесть кадров среди менеджеров из высшего звена. И их сменилась уже масса. Но другие его руководители вычислению по нашему методу вообще не поддаются. Два Тео Мюллер за пределами собственной компании занимает руководящий пост всего в одной фирме. С 2012 года он входит в наблюдательный совет немецкой строительной компании «Эд Зюблин». В этой компании два руководителя принадлежат к семейному клану КГБ. Они связаны с Доче Банком Томас Биртель, из компании Тисин Круп Годсаттлер. Три. Кроме того, Тео Мюллер постоянно поставляет свою полочную продукцию торговым компаниям Альди и Лидл. Ссылка. Мы уже неоднократно говорили об этих двух огромных сетях супермаркетов. Они принадлежат миллиардерам из семейного клана КГБ, братьям. Тео и Карлу, Альбрехтам и Дитеру Шварцу. Четыре. Еще такой существенный факт. Тео Мюллер уже в 1994 году сделал большие инвестиции в Восточной Германии приобрел себе большой молочный завод под Дрезденом, Саксония. Да еще при этом он получил от государства субсидию порядка 100 миллионов евро за то, что занялся этим бизнесом на территории бывшей ГДР. И с тех пор молочный бизнес Мюллера в Саксонии процветает. А в принадлежащей ему дочерней компании сахия сахс саксен мильх э, то есть Саксонское молоко, сейчас работает 2000 человек, то есть треть его персонала. Ссылка. Этот факт тоже косвенным образом доказывает принадлежность Мюллера к семейному клану КГБ, поскольку он до сих пор чувствует себя как дома на территории, поскольку полностью контролирует эта мафия. Больших противоречий с этой нашей версией клановой принадлежности миллиардера Тео Мюллера мы не обнаружили, разве что можно здесь указать, что когда Мюллер в 2003 году переехал жить в Швейцарию, дабы избежать высоких налогов у себя на родине, то за такой антипатриотизм и уклонение от уплаты налогов его потом сильно критиковали канцлер Герхард Шредер и другие вожди социал-демократической партии ФРГ. ну так ведь брань на вороту не виснет по русской поговорке. Надо же немецким социал-демократам как-то проявлять свою заботу об интересах народа и заодно набирать на себе себе очки перед выборами хотя больше половины продовольственного бизнеса мюллера до сих пор находится на территории германии так что надо полагать что э, при желании немецких немецкие власти всегда могут по-настоящему прищемить хвост этому миллиардеру даже в такой демократической стране как фрг однако до сих пор это сделано так и не было. И продолжается одна только чистая словесная критика в его адрес. Приведем еще такой интересный факт из жизни Тео Мюллера. В июле 1995 года его пытались похитить два вооруженных преступника с целью получения крупного выкупа. Они тогда остановили его машину под видом полицейских. Но Мюллер не струсил при виде пистолета, Представленного к его виску, сумел вырваться от них и сбежал. Главный преступник, по официальной версии, потом застрелился, чтобы избежать ареста. А другого судили спустя 10 лет и приговорили к с половиной годам тюрьмы. Ссылка. Может и правда, что эти уголовники действовали сами по себе. А может, их тогда специально натравили на Мюллера чекистки, Чекисты из внешней разведки Штази, чтобы хорошенько его припугнуть и чтобы он не вышел из-под чекистской крыши. Ведь наши чекисты всегда просто обожали грубые силовые методы. Причем такого рода силовые спецоперации обычно проводились через подставных лиц, которых не жалко было потом пристрелить или отдать под суд. На сегодня все. Продолжение, надеемся, будет. Всего доброго.